Всем привет! Добро пожаловать на канал Funtailor. В этом видео речь пойдет о перспективном и действительно нужном проекте под названием Rhinox NFT. Давайте вместе рассмотрим проект, который был назван в честь носорога, и узнаем, как получить вознаграждение с помощью их токена и других функций. Присаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром. Названная Райна X черпают вдохновение из рогатого парнокопытного, которое служит талисманом Binary X. Райна X это кульминация совместных усилий команды разработчиков и известных художников созданием 10 тысяч NFT, рожденных в результате слияния искусства и алгоритмов. Каждый из этих NFT обладает индивидуальными чертами, которая может похвастаться собственными аксессуарами, чертами лица и фоном, что делает их действительно уникальными и легко отличаемыми друг от друга. Отличительной особенностью Райна X является то, что он связан душой со своими пользователями. Термин привязанный к душе происходит из вселенной World of Warcraft и обсуждался в статье соучредителя Ethereum Виталика Бутырина, который обсуждал идею привязанных к душе NFT. Райна X стремится сделать то же самое, как токен Game 5 Soul Bound в цепочке BNB. Райна X служит воплощением личности держателей в пространстве Web3. Он прочно закреплен в духе Web3 и децентрализации и вводит совершенно новый кредитный рейтинг для держателей. Все владельцы X имеют возможность использовать аватар X в различных приложениях GameFi и DeFi в цепочке BNB. При этом действия пользователей в цепочке BNB будут способствовать кредитному рейтингу их токенов. X стремится разработать внутрисетевую систему поведенческого анализа и оценивать каждый токен X Allbound, данные которого доступны всем другим проектам. Владельцы Райна X могут пользоваться впечатляющим набором прав и преимуществ на разных платформах. Эти привилегии включают доступ к новым токенам GameFi и NFT в цепочке BNB, эксклюзивный доступ к тестированию игр, белые списки NFT, VIP-доступ к проектам DeFi и даже необеспеченные кредитные ссуды. Степень, в которой человек может пользоваться этими преимуществами, зависит от кредитного рейтинга и их исторического поведения. X разработала первый в отрасли передовой алгоритм, который решает проблему предоставления необеспеченных кредитных суд держателям Web3. Этот алгоритм может предоставлять необеспеченные кредиты на основе данных в сети и исторического поведения держателя. Райна X будет сотрудничать с другими проектами DeFi для создания отраслевого альянса Web3. Права держателей Райна X на членство в альянсе признаются всеми сторонами. Владельцы Райна X получат все права на свои NFT. Райна создаст коммуникационную платформу между предприятиями и держателями NFT для коммерческого совместного брендинга, рекламы и других видов продвижения, где вы сможете сообщать об использовании авторских прав, независимо от того, являетесь ли вы продавцом или физическим лицом. Продажи токен будет находиться 6 июня. Сторона проекта официально выкупила 1000 для рыночной деятельности. Продолжительность аукциона будет составлять 6 часов с двенадцати до восемнадцати часов шестого июня. Хватает лишь на 6 часов, пока есть запасы и все непроданные запчасти будут уничтожены. Уменьшайте 1 BNX каждый час в соответствии с правилами голландского аукциона, всем пользователям аукциона будет возмещена разница между самой низкой ценой аукциона. Например, с 8 до 9 часов у вас 100 BNX, с 9 до 10 часов 99 BNX, а с 10 до 11 часов 98 BNX, когда аукцион заканчивается, вся разница в стоимости выше 98 BNX будет возвращена вам. Будучи сетью BNB и токеном GameFi Soulbound, Rhino X является ценным активом NFT в сети BNB, представляющим личность основных игроков и архитекторов в пространстве DeFi, GameFi и Web3. RAINAX X опирается на концепции и приложения Web3 и представляет совершенно новую кредитную систему. X NFT это крайне необычный и многообещающий проект. Сложно рассказать обо всех тонкостях и особенностях этого проекта, поэтому рекомендую лично изучить его. Зайдите на его официальный сайт, а также подпишитесь на социальные сети проекта. Все необходимые ссылки можно найти в описании под видео. Спасибо вам за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом проекте. Всем пока!